Ты и твоя дружная банда перепробовали все виды отдыха и готовы к новым вызовам. Есть выход! Реалити-квест. Развлечение нового поколения. Игра в реальности, в которой ты и твоя команда попадают в захватывающую атмосферу закрытой комнаты. Решают загадки, собирают механизмы, побеждают страх, используют все шесть чувств, выдумывают гениальные решения, открывают двери и находят выход. Скажи «нет» скучным будням и одинаковым праздникам. Проживи историю, которую ты видел только только в кино. Подари себе, близким, друзьям и коллегам новые эмоции. Реалити-квест-выход это более 30 уникальных сценариев в 20 городах России. Ты можешь выбрать сюжет и атмосферу по себе. Проснуться в бункере. Убежать от маньяка. Выиграть в казино. Развлечься на мальчишнике. Выжить в игре престолов. Это твой выход. Просто забронируй квест на сайте или купи подарочный сертификат. Собери команду и приходи пережить настоящие эмоции. «Выход» — это твоя игра.